нормально? Да, ну, все. Все, Спасибо, спасибо. Тогда я позволю себе, не запуская презентацию в целях экономии времени, были там накладки, обозначить несколько тезисно, естественно, с учетом отведенного времени, порассуждать о, о той проблематике, но уже с позиции организации правового обеспечения, поговорить о спортсменах как пациентах и о Возможных подходах, причем подходах, скажем так, специальных, особых к лечению, а шире к лечебно-диагностическому процессу, который осуществляются у спортсменов. Конечно, если ставить проблему, то, во-первых, что бы я хотел сказать и на что обратить внимание. Возможности в целом участие наших пациентов в целом в тех или иных общественных отношениях, они зависят от целого ряда значимых факторов, в том числе юридически значимых факторов, которые в той или иной мере индивидуализируют пациента. Ну, по общему правилу врачи что учитывают: возраст пациента, в отдельных случаях гражданство там для решения организационных, финансовых вопросов, семейное положение, профессию в отдельных случаях, уязвимость последние годы тоже стали так точечно учитывать. На мой взгляд, спортсмен и мы должны, видимо, по этому пути будем идти это лицо, которое, естественно, тяготеет к определенной профессии, у нас поэтому выделяют профессиональный спорт, но даже там, где это не профессия, все равно это принадлежность к определенной группе, потому что предъявляются специальные требования. Следовательно, медики, в первую очередь врачи, врачи клинических специальностей, да и не только, должны этот момент учитывать. Почему учитывать? Сегодня мы говорим как раз о допинге, Закон о физической культуре и спорте, статья 26, дает понятие допинга. Фактически он формулирует допинг через нарушение антидопинговых правил. Там большой перечень этих нарушений, я не буду на них останавливаться, но на что обращу внимание. Первое – это что? Использование или попытка использования запрещенной субстанции, запрещенного метода – и второе очень важное из большого перечня – это наличие уже запрещенных субстанций, либо метаболитов, маркеров в тех пробах, которые берется у спортсменов в определенный период. Ну и ряд других, так сказать, нарушений антидопинговых правил. То есть, что у нас получается? У нас, так сказать, организм спортсмена – он подлежит более серьезному обстоятельному контролю в соревновательный период, но не только в соревновательный, а в ряде случаев и во внесоревновательный период с позицией допинга. Что необходимо учитывать? Когда мы возвращаемся к пациенту, мы в целом так знаем понятие, которое законодатель закрепил, что это лицо, обратившееся за помощью ну, или находящееся под наблюдением медицинского персонала, по общему правилу врача, врача в иных случаях иного медицинского работника. Пациенты разные, и исходя вот из этих индивидуальных особенностей, иногда наш законодатели вводит отдельные нормы, отдельные правовые механизмы, средства, которые, скажем так, предоставляют дополнительные гарантии, либо учитывают отдельные особенности этих категорий пациентов. Но у нас дети, женщины выделены, военнослужащие, некоторые другие категории. И вот вопрос, который ключевой на сегодняшний день. А спортсмен, где его место? И вот сегодня в первом нашем докладе как раз звучали проблемы, связанные, собственно, взгляд спортсмена. Как он видит спортивную медицину, как он видит спортивное обеспечение, спортивное сопровождение. И вот здесь мы видим чтобы для того, чтобы те проблемы решать, которые были обозначены, но не все были обозначены, такие наиболее, так сказать, заметные, необходимо обособлять, с одной стороны, выделять пациента как спортсмена, с другой стороны, выделять сферу спортивной медицины. Если посмотрим, что у нас в законе, то мы с вами увидим, ну, несколько, скажем так, картину не самую хорошую, не самую приятную. 323 третий закон отраслевой Статья 42.1 говорит о медико-биологическом обеспечении спортсменов, спортивных команд Российской Федерации и команд субъектов Российской Федерации. Причем о чем там идет речь в основном? Речь идет об организации обеспечения медико-биологического спортсменов и о финансовом обеспечении. То есть, когда речь идет о поддержании этой самой спортивной медицины, о которой я скажу дальше, но не в целом, а применительно к определенному уровню спорта и спортивным командам, и говорит о финансировании соответствующих мероприятий, закупках, лекарственных средств, биологически активных добавок и так далее. То есть прямо пациент-спортсмен там в законе нашем отраслевом, до настоящего времени не выделен. Теперь спортивная медицина. А что у нас со спортивной медициной? Так, традиционно, если говорить о доктрине, о литературе специальной, то у нас спортивная медицина – это некий раздел обособленный, относительно обособленный раздел медицины, который занимается определением состояния здоровья, физического развития, функционального состояния. Состояние, систем, органов, спортсменов, физкультурников, диагностика и лечения, профилактика заболеваний, повреждений в связи с занятиями физической культуры и спортом Ну и на, это некая сфера медицинского обеспечения различных видов спорта, профессионального спорта, спорта высших достижений, массового спорта, детско-юношеского спорта, школьного, студенческого спорта и так далее, в зависимости уже от тех классификаций а, спорта, которые выделяют. Все правильно, все хорошо, но есть ли у нас спортивная медицина? И вот здесь я, как юрист, скажем так, вынужден опять обращаться к законодательству Российской Федерации, в первую очередь к федеральным законам, конечно, опять 323-м отраслевому, также посмотреть законы физической культуры и спорте и другие. Так вот, что мы видим опять? Мы видим, что в нашем законе сегодня упоминается спортивная медицина не прямо, то есть нет отдельной самостоятельной статьи даже, не говоря уже о нескольких статьях, а речь идет об отдельных медицинских вмешательствах, обеспечении спортсменов спортивным питанием, лекарственными препаратами и так далее. И еще спортивная медицина упоминается в контексте проведения научных исследований в области спортивной медицины. Вот, уважаемые, и все. Есть ли у нас врач по спортивной медицине хотя бы? Здесь чуть лучше ситуация, специалист есть. Спортивный врач или врач по спортивной медицине. У нас есть старый еще с 2010 года утвержденный приказ Минздравсоцразвития развития был 2010 года по квалификационному справочнику руководитель должностей специалистов. И уже там тогда такой специалист появился. Он занимается чем? углубленным медицинским обследованием, диспансеризацией спортсменов, лиц, занимающихся физкультурой. Оказывается, первую неотложную медицинскую помощь на тренировках, на соревнованиях. Назначает в лечебно-восстановительных целях фармсредства, которые разрешены спорту Составляет схему соответствующих мероприятий в случае там, различных травм, переутомлений спортсмена и так далее. Вот то, чем занимается врач по спортивной медицине. Таким образом, что мы видим? У нас на сегодняшний день, собственно, Пациент-спортсмен не выделен как самостоятельный, специальный или особый субъект. Спортивной медицины, как таковой, формально-юридически нет. Но у нас есть спортивный врач, который оказывает медицинскую спор помощь спортсмена, Но, исходя из должностных обязанностей, он решает точно определенный узкий круг вопросов, в основном в связи с опять соответствующим тренировочным процессом. В иных случаях медицинская помощь спортсменам оказывается по общим, естественно, правилам врачами различных клинических специальностей. Итак, что мы видим? У нас две неравные группы специалистов, которые работают со, со спортсменами. Это, собственно, спортивные врачи и врачи-клиницисты иные. Следует также обратить внимание на относительно свежий приказ Минздрава от октября 2020 года, 1144 связанный с организацией медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом. Что там? А там, по большому счету, на сегодняшний день изложено более детально положение, опять, отраслевого закона, других подзаконных актов. И там мы видим, что медицинская помощь лицам, которые занимаются физкультурой и спортом, в том числе при подготовке и проведении мероприятий, оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, по профилям там и так далее, на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов. То есть воспроизводится та же норма, которая есть в 323-м отраслевом законе. Далее, оказание медицинской помощи лицам, занимающимся спортом, оставляется в соответствии с законодательством физкультуры и спорта и требованиями еще российских антидопинговых правил. Обратите внимание, здесь перечислено все правильно в соответствии с законом, но здесь же мы увидим, возникнет и некое противоречие. И это противоречие как раз является такой проблемной зоной для наших спортсменов. Ну и далее, в случае необходимости использования медицинской помощи лицам и так далее, врачи по спортивной медицине оказывают лицо, и другие медицинские работники оказывают содействие лицу, которое занимается Физкультурой, спортом, в данном случае основном спортом, причем спортом высших достижений, в оформлении запроса на тер использование запрещенной субстанции, либо запрещенного метода. Тоже все правильно, все верно, соответствует действующему законодательству. Но в чем здесь проблема, на что на что я хотел обратить внимание? Дело в том, что как только мы уходим из сферы действия или, так сказать, компетенции спортивного врача, переходим в сферу когда наши врачи-клиницисты обычно работают со спортсменами, с пациентами, то мы видим, что статус спортсмена-пациента, он нигде прямо не звучит. Врач действует в соответствии с порядками, стандартами, клиническими рекомендациями, а там, мы знаем, есть соответствующие лекарственные препараты, медицинские изделия, средства медицинского применения какие, которые рассчитаны на среднего пациента, являются общепринятыми для той или иной нозологии. Но они никак не учитывают особенности спортсмена, в том числе с позиции его антидопингового законодательства. И что тогда делать врачу? Первое, что он может вообще, так сказать, да, не, не подумать о том, что перед нами спортсмен. Но даже если он подумал, что перед нами спортсмен, перед ним стоит непростая задача, потому что он должен будет как-то лечить. Но как лечить? а лечить, так сказать, в том узком коридоре возможностей, которые ему представляет сегодня действующее законодательство, соответствующие стандарты, порядки стандарты и клинические рекомендации, которые с 2022 года еще будут более активно внедряться. Но отдельные изъятия здесь есть небольшие. В частности, когда возникают в целом проблемы в отношении лечения, введения отдельных группы пациентов, то... Законодатель говорит о том, что есть так называемая врачебная комиссия, которая создается для решения ряда проблем, наиболее сложных, конфликтных. А здесь как раз нередко будет конфликт. Почему? Пациент... Спортсмен говорит, а вы посмотрели с позиции, так сказать, антидопингового законодательства, а можно мне этот препарат принимать или нельзя? Врач, если, так сказать, либо не знает, либо если знает, посмотрели вместе, убедились и увидели, что препарат, который собирался назначить врачи который входит в соответствующие стандарты, Порядки, так сказать, рекомендации в будущем, или уже в которые сегодня существуют, он попадает в этот список. Что делать врачу? Либо не назначать соответствующий препарат, либо дальше я скажу идти по пути. Вот сегодня обозначалось соответствующий тер, э, оформление соответствующих да, исключений, либо искать новый препарат, а искать новый препарат и назначать новый препарат, средства и так далее, которые не входят в соответствующий перечень, он может сам его возможности ограничены, он может попробовать сделать это через врачебную комиссию. Однако и здесь тоже не все просто. Почему? Потому что если мы говорим о лекарствах, о назначении применения, о медизделиях и так далее, то законодатель говорит, что если соответствующие средства, вещества не входят в стандарт медицинской помощи, не предусмотрены клин-рекомендации, то они допускаются, их назначение. Обратите внимание. При наличии медицинских показаний, а в скобочках индивидуальной непереносимость или жизненные показания и врачебная комиссия. Опять сужение. Для спортсмена не нежизненное показание и не индивидуальная непереносимость, а запрет, который установлен иным законодательством, антидопинговым заказ, это новое самостоятельное основание. Следовательно, нужно что-то делать и эту проблему, которую я обозначил, также в будущем решать. Таким образом, на сегодняшний день у нас, когда мы оказываем медицинскую помощь спортсменам, у нас есть, по сути, основной доминирующий путь это терапевтическое использование запрещенной субстанции либо запрещенного метода. Но опять как? При соблюдении процедуры. С процедурой этой врачи-клиницисты, не спортивные врачи, как правило, не знакомы, не знают, не имеют опыта и помочь им здесь некому. Следовательно, это направление нужно сегодня активно развивать. Ну и дополнительное направление которое возможно, но точечно, это что подборы применения средств врачом, которые не входят в запрещенный список. Но опять что соблюдение процедуры, врачебная комиссия и при условии, так сказать, уточнения требований действующего законодательства, которые сегодня можно трактовать в том числе не в пользу врача и не в пользу его пациента. Ну и, завершая собственное изложение, на что бы я хотел обратить внимание уже на будущее, чем... Видимо, придется заниматься в том числе и юристом совместно с, со спортивным сообществом, с, общественно, с общественностью в целом. Если Россия, собственно, спортивная держава, она такой себя считает, то ну, нам нужно развивать направление спортивной медицины и правового организационного правообеспечения спортивной медицины. Для этого нужна хотя бы специальная статья в действующем отраслевом законе, на основе которой будет уже дальше выстраиваться законодательство в сфере оказания медицинской помощи, медико-биологического сопровождения спортсмена. Дальше, конечно, нужно будет что учесть в законодательстве отраслевом особенности правоположения спортсменов наряду с другими лицами, которые сегодня тоже точечно есть, возможно, это тоже потребуется специальная статья. Ну и предусмотреть особенности назначения средств медицинского применения спортсменам. Вот не только, когда мы идем по пути соответствующих э, исключений и процедур, но и в том числе использование иных препаратов, но для этого что э, нужно, чтобы в будущем уже подзаконных актах, клинических рекомендациях и так далее, были хоть какие-то нормы, упоминания, позволяющие заниматься индивидуальным подбором терапии для такой особой категории лиц, как спортсмены. Это очень важно, потому что, по сути дела, сегодня мы говорим о спорте, здесь внедряются широко инновационные так сказать, технологии, методики, в дальнейшем они, После широкой апробации на этой группе они будут идти в широкую жизнь, и внедряться в клиническую медицину в целом и решать проблемы, связанные с повышением, с продолжительностью качества жизни наших российских граждан в целом. Но для этого нам нужно предпринимать целый ряд сегодня организационных и правовых, так сказать, мер, которые будут способствовать вот созданию комфортного законодательства в этой сфере. Благодарю всех за внимание. Александр Анатольевич, спасибо вам огромное. Я хотел бы добавить, что Александр Анатольевич у нас также является членом дисциплинарного антидотного комитета и информация, которая подоставлена край, крайне актуальна, потому что если брать контекст терапевтического использования, то мы в реальности по своему опыту сталкиваемся с различными ситуациями, в том числе действительно значения препаратов, которые, собственно говоря, которых нет в клинических рекомендациях в том числе. Это тоже на самом деле очень и очень актуально для нас. Спасибо вам большое. Мы э, движемся дальше. Следующий доклад Черкасала Гера Георгиева, доктор медицинских наук, профессор, советствующий кафедрой медицинской реабилитации.